Всем здравствуйте! Обрезка яблоневого сада третий год. Ты рассуждаешь? Ну ты уже умеешь так объяснить, почему какой режешь. Вот с этим что будешь делать? Он назначен, да.